Уй, блядь. Пулемет в мусорке нашел. Ихрена. Слышь, блядь. Инджа заработал. Закупиться перед побегом. Все оружие есть, все готовые. Я подготовился заранее. Повторно за ящиками идем и потом, короче, тамбун. Отходи. О. Они, походу, уходят. Уходим, уходим. Слишком много их. Рассказывать буду, не поверят. Кстати, в описании есть промокод на 400 рублей и 5 уровней, поэтому заходи на сервак и вводи его, иначе я приеду за тобой на самокате. Сегодняшний ролик должен был нести в себе какое-нибудь интересное и красиво написанное вступление, которое я обязательно озвучу в первую минуту-две этого ролика. Вступление, которое уже хоть немного подсказывает зрителю, что будет происходить в ролике, к чему готовиться, от чего откреститься и чему наоборот радоваться. Ролики с подобным вступлением обычно воспринимались зрителями как какой-то интересный фильм ей богу. Тут есть и какой-то интересненький более-менее сюжет, который дополняет четкая обозначенная мотивация глав. Главного героя, а также неожиданные твисты. Но чего уж греха эти Некоторые выпуски были настолько уникальными, что в них второстепенные персонажи, казалось бы, говорили настолько плотную базу, которая заставляла главного героя искренне радоваться их, хоть и неожиданному, но все-таки присутствию на съемках. Но у каждого человека или же какой-то эпохи наступают смутные времена. Так и здесь. Привет, дорогой зритель. Это не новое видео по проверке администрации на своем сервере, к которым ты уже за 22-й год привык если ты смотришь мои ролики достаточно давно то ты помнишь, что в некоторых видосиках я рассказываю об интересных байтах, с помощью которых можно будет наказать определенный ряд игроков, которых мы обычно называем кончеными. Но вот какая незадача тем конченым какой-то дегенерат провел интернет в их деревню и они узнали о моем канале и начали они перенимать все, что только можно от слов, которые я часто использую до байтов, которые я вам рассказываю, чтобы защищаться от таких дегенератов. И использую это них для того, чтобы мешать нормальным игрокам играть и проводить время на сервере. Ладно, что тут греха таить, в нашем саду развелось очень много сорняков и не среди администрации. Лицеуха нужно. Да, вопросов больше Приятного дня. Нормально. Спасибо. Бесплатно еще, да. Ну, в общем, здесь я уже выбираю себе место, в котором я буду пребывать в ближайшее время. Ну, в этом ролике точно. Обычную какую-нибудь квартиру не было смысла брать, там, в бедном районе, не знаю, в какой-нибудь пятиэтажке или же общаге по одной простой причине. Ну, да, ее придут, зарейдят, но ничего интересного в плане РПшки не появится. Я, короче, понял, почему у меня через какое-то время зависает. Вот. Может, сейчас как-то заметите. Сейчас. Во! Видите? Зависло. Это не потому, что что-то с серваком. Это у меня ебаный дабл-клик. Может, в любое время так зависнуть. Не очень удобно вообще пользоваться этой дерьмомышкой. Скажу, все таки наверное, не сдержусь, да возьму себе какую-нибудь беспроводную... Не знаю, нормально, более-менее, лоджитек какой-нибудь, не знаю, хз. То, что, короче, понравится. Огораживать полностью, чтобы никто залезть не мог сюда. Не будем, конечно же, в этом и суть. Долго ждать недоброжелателей мне не пришлось. Насмотревшись моих роликов на Беброграде, а конкретно какой-нибудь проверки, вроде бы 19 или 18 выпуск, они поняли то, что крыши домов в элитном районе это общественное место по правилам сервера. Да, это так и по сей день остается. Там до сих пор нельзя заниматься каким-либо криминалом, угрожать оружием, как это делали подопечные из прошлых выпусков, убивать кого-то грабить и так далее то есть любой криминал там по правилам сервера не то что по правилам города запрещен казалось бы все потихонечку после этого ролика начали понимать то что крыши домов в элитном районе не созданы уж точно для каких-то криминальных дел и на волне этого осознания появился новый вид долбоебов вот давайте смоделируем диалог между мной и вами представим то что я как раз таки тот самый человек который будет приходить этим заниматься вот вы меня спросите зачем ты это делаешь а я скажу честно ну вот не потому, что ты мне чем-то насолил, не потому, что я хочу это как-то подвязать к РП-игре, ну вот потому, что я гондон конченый, который просто хочет тебя заебать до того момента, пока ты не нарушишь правила, а потом подать жалобу, чтобы тебя же и засадили. А единственное, чем я буду отговариваться на жалобе на меня, это тем, что это общественное место, значит я могу делать там все, что захочу, кроме криминала. Никаким криминалом я не занимаюсь. Че-то я заговорился о болванчиках, даже их не показывая. Ну, посмотрим. Смотрим. Низкая Бля, можно что-то что, Не, не дожал Слезь Здарова. с крыши Ой, Слезь Не забудь. Здесь... О, это я продаю с Слезь с крыши моей Уйди отсюда, слезь Спасибо. с крыши Ну чё ты такой злой? Слышишь, залазь ко мне, а? Слезь с крыши. Здравствуйте. Тут был как раз таки один человек в спортивном костюме, он бегал у меня по крыше. Где? По крыше бегал у меня. Дома никого нету, у меня дом закрыт. Здорово, я мара съел. По крыше лазили у меня. Нет, на крыше никого нету. Крыше. Ну, видимо, Понятно. уже свалили. Я этот заходит, потому а что он скейт спиздил. Да ты ч? На души. Нет. Да нет, сейчас просто тебя арестую все, братан. Вот за что, за скейт? Просто арестуешь за скейт? Да, это скажет. Но скейт. это не по понятиям, это не это не по понятиям. А ты когда, короче, мусора сосать. Ну что там, ты вот этот моего братка слышишь, лепим, ты Подожди, ты мусор, русский, брата, опускал, опускал. Опускал Уйди с крыши, моей, что ты лезешь сюда? Крыша общественные места могут находиться. Это моя территория, частная. Ты видел, что там вообще написано? Нет, ты читать Нет, умеешь. Это территория, которая внизу находится, а крыша не является. Ты читать умеешь, ты в нее попал через мою частную территорию. выйди отсюда. Изначально я сюда попал через твою частную территорию. Ты нарушаешь частную территорию. Ладно, а Ладно, справлю, справлю. Ладно, ты не плакал? плакал бы пиздец как не плакал? полицию ты что ты тут делаешь Влад, стою не поверишь зачем захотелось уйди отсюда это мой дом не уйду я отсюда сам уходи Полиция, можете его прогнать. Если вы сюда по работе пришли, то он явно нет. Откуда прогнать это вообще на место? Ну, туда тебя, Гандона, кусок. Сам себя характеризуешь? Сам себя характеризуешь? Чё ебало открыл там свой? Чё ебало открыл? Она. Захотел открыть? Захотел? Открыл. С придыханием, блять, разговаривает. Еще думаешь, что у него есть право вообще пальцую свою нахуй открывать? Ай, ай, поплачь, поплачь. Единственное, что ты можешь сказать, это поплачь, шакал, ебаный. Единственное, что ты можешь сказать, это просто уйди нахуй отсюда и, и все, блядь. Но так по факту уйди нахуй отсюда, это не твой дом. Кусок над комнатного, блядь. По-моему, то, что до Деркерпешеров не доходит абсолютно никакая информация, если она была сказана без оскорблений, это уже аксиома, это мы уже давно уяснили. Но я до сих пор удивляюсь этому, как в первый раз. Ты ему говоришь, уйди отсюда просто спокойно, нормально, вот без матов всяких. Вот не надо тут тусить. Приходит полицейский, в реальной профе полицейского, и говорит, а давай тут ебать тусить. Полиция, полиция. Что полиция, что полиция? Полиция. Вот этот человек ворвался в мою территорию, 15. зашел на крышу да, моего вот дома. Так, этого не было, я ни не разу не ворвался на его Он зашел на мою территорию, чтобы забраться на крышу моего дома, вот с дымоходом который. И не после, после нескольких просьб он не хотел спрошу. вообще уходить, то есть я не, не знаю зачем и почему. Ему предложил тусить здесь какой-то полицейский. полицейский. Все, все, все, все будет нормально, разберемся, вы Было такое, что вы вырвали данного человека на территорию? Ни разу. Я Единственное, что я сделал, это залез к нему на крышу, и тони не через его территорию. Залез на крышу благодаря своим убедениям. Ага, ну то есть, А крыша это считается его частной территорией? Это не считается его частной территорией, а Крыша моего дома считается частной моей территорией, иначе как я там поставил дом Крыша дымоход? элитного района считается общественным местом. Спасибо. Да, это общественное место, это значит, что там нельзя доставать оружие просто так и делать что-то криминальное. Слушай, ну один уже в тюрьму сел, тебе вот э, тоже надо приглашение особое? Дядь или теть, кто то я не знаю. Слушай, чувак, тебе особое приглашение нужно или как? Ну ладно, уйди отсюда отчет, или я сломаю злый шарман. Я... Уйди с моего дома. Что, дура, дура, Твой дом снизу, а на крыше, крыше на крыше территории. моего дома. Крыша твоего дома, блядь. Но это не твой дом. Это вот государственная территория. А ну так ха, а зачем ха. ты мне мешаешь? Ты мне я у себя дома хочу нормально в тишине строиться. Он мешает мне, шумит. Шумит здесь, не убирает свой магнитофон, я пытаюсь нормально построиться. А что произошло у вас? Существует... Человек Но, не хочет вылез. упорно говорит, подчиняться приказам место. госсотрудника. Так не хочет. И хай, угрожал мне, получается, хай, нанести это вред. Это я мое мое сказал, мое мое мое ребята, мое мое я, понимаете, что сделал? Человек игнорирует приказы госсотрудника. Дайте объяснить ситуацию. Я попросил его уйти отсюда. Я несколько раз спросил, говорю, то что я сломаю сейчас твой магнитофон, потому что ты построил его, поставил, грубо говоря. Он мне угрожал расправой за то, что я сломаю его магнитофон. Он, он угрожал мне расправой, это то есть убить даже... меня. Еще такое расправа тебе можешь... сказал, что штепаник все сломает. Это, это расправа, же да. это угрожал мне, да угрожал мне. Мужчина, стойте, стойте, стоять. Каким образом? Это не мое радио, но оно не должно лежать у меня на крыше, я его скинул сюда. А, если вы его убрать туда, я не Да, он угрожал моей жизни. Он сказал то, что типа ебало мне снесет или что-то такое. Ну, или угроза, ну угроза А почему вы не так оставили за то, что он тоже угрозом, сломает? Проникновение что, на чужую, чужую, чужую собственность чужие Наказуемо чужие уголовно чужие В данном городе сложно, За это ты ты полагается думаешь, от 120 секунд До 250 секунд Соседи если в одноэтажном покажу, доме чужие Устроили чужие, вечеринку ну, вот. и Стерпи и иди тусуйся Дальше в другое место Убивать его там конечно же не могу Потому что по правилам да, Это общественное место Но это общественное место Считается моей собственностью. Я сюда лестницу поставил. Я здесь поставил, грубо говоря, дымоход. Да, от него толку по игре нету, но я же дом себе типа строю. Я купил себе этот дом, территорию. И по-хорошему я тут могу ошиваться. И конкретно тут шататься вверх, вниз, справа, влево. Это моя территория. И вполне нормально то, что я не хочу, чтобы кто-то был еще здесь. Помимо меня. Или же просто тут кто-то будет, но с моего одобрения. Здравствуйте, полицейские. Он снова нарушает границы моей частной собственности. Его уже выгоняли. Можете применить меры какие-либо. Вторжение на частную территорию это наказуем. Я он испортил мое имущество, хотя бы... Им я не испортил, вполне себе работает спустись попробуй. попробуй. Арест МВ какой-то, потому что за это вроде бы по законам полагается. Да стой, мы сейчас разбираемся, ты испортил наш арман, кабинет. Заколдованная крыша, на которой просто всем хочется стоять без объяснения причин. Примерно так я могу описать этот дом в элитном районе. Ну просто пиздец. Он один раз пришел, второй раз пришел. Зачем? Непонятно. Вот у паркуриста как раз такие первые два случая, когда он приходит, с натяжечкой похоже только на 1.29, а именно правила, которые запрещают провоцировать игроков на возможные другие нарушения правил. Ну, например, он меня очень сильно заебет, а я не знаю таких правил, как Крофдерпей и так далее, и возьму его там убью. И у меня будут общественные места нарушены. Вот другому Гондону после тюрьмы до сих пор не имется, и постоянно он сюда лезет, непонятно опять же зачем. Я просто, блять, не понимаю, чем он, сука, руководствуется, когда он после тюрьмы приходит в то же самое место, где его и посадили. Убедительная просьба ребятам, которые захотят поиграть на Боброграде и во время игры как раз таки встретят подобных идиотов, которые как-то батят на нарушение. При таких случаях, вот даже при такой зеркальной ситуации зовите полицию, не угрожайте им сами оружием, у вас в самих будет нарушение кровь ДРП. Зовите полицию, она сделает все, что нужно, просто грамотно объясните ситуацию и ничего такого с вами не будет. Челика накажут, посадят в тюрьму и вы дальше сможете спокойно заниматься своими делами. Здравствуйте! Держите его. Повторный раз после отсидки уже за это нарушение он пришел снова на мою территорию. Ай-яй-яй, гражданин, мы пришли. Так, давай слезайтесь, так, лицом, крысин. Это общественное место, как бы, ну вот. Нет, это частная собственность. Это общественное место. Если хотите, вы можете mm -hmm. подать жалобу не в босс-органах, все не поверите я уже такой подавал и уже но ну, можно уже еще раз. раз я там все объясню я вам, объясню. Я вам все объясню со следующей точки хорошо спасибо что работаете После того, как с тюрьмы вышел, вторгся опять на мою территорию. Примите меры, пожалуйста. Уже два раза сидит за это. А вы не подскажете, в каком месте я вторгся на вашем территории? Ой, не надо, но ну не надо, но ну не стукай. Привет, слышишь, можно вопрос тут дать? Смотри, ты плацом напряжешь вам, значит... Мы стояли с щеликом, блядь, ну, бля, куда ты всегда? давай, иди на вопрос. То, что мы стояли с щеликом, <с и начинает что происходить. Что, блядь? Я ему говорю то, что веди себя адекватно, вот, а человек мне начинает ходить. Меня убили не во время рейда. Полиция, можете принять меры? У меня человек на крыше касается. Да ты. Опять залез. Подъем на крышу есть? Да, есть подъем на крышу. Я сделал его для того, чтобы я сам туда заходил. Ну ладно, окей, там надо будет э, какому-нибудь госсотруднику Где? подняться. Подъ... Ну вот подъем на крышу. Ты можешь Могу его пройти? просто... Да, конечно. Если вам для дела, чтобы его снять, конечно. Ну что, вы будете делать что-то? Это уже не первый раз, когда вы залазите туда. Ну, вероятно, да. Да, не первый. Вероятно, это да. И уже не первый раз там кое-какая ситуация. Один вопрос, зачем? Вот хочу это сделать. Хочется, ну так понимаете. Дайте ему причина срок. должна быть. 250 секунд, пожалуйста, ну, вот, за... Ну причина. То, что, что он вторгся на частную территорию, это наказуемо. Мой вам совете Но лучше так что наказуемо. Советик лучше не надо. Слушайте лучше. Он не понимает. Не, ну хотите, можете арестовать, но а, я вас Тебе говорят, иди другим, займись, а ты лазишь. Если вы хотите арисовывать, то аресовайте быстрее. Если нет, то просто дайте мне уже уйти. Куда торопитесь? Да, побыстрее хоть куда. А вы уже прочитали в его репликах неоднозначные намеки на то, что в случае ареста он будет сразу же подавать жалобу. Я вот сразу это понял. А вы? Ну просто удивительный кусок говна. Настолько тупой до обездинения, что просто ужас. У меня слов уже больше, понимаете, не находится. Его три раза уже сажают за одну и ту же хуйню. На одном и том же месте он попадается. И он приходит специально просто так вот челиков провоцировать на аресты. Он думает, что они нарушают правила. И он берет специально так провоцирует людей, чтобы подавать на них жалобы за фриарест. Я не всевидящий могу, конечно ошибаться, но мне кажется один из арестов, он после них подавал уже жалобу за фри арест и челика наказали, иначе че он такой блять самоуверенный пришел еще раз напрашиваться на арест, чтобы потом опять подать жалобу, причем в этих репликах это прекрасно понятно. Уникальная комбо из двух с: слабоумие и самоуверенность. В сегодняшнем ролике это его самые верные спутники на протяжении всего видео. Давай. Можешь назвать причину ареста сразу? Вторглись на чужую территорию. Привет. Здравствуйте. А. Здравствуйте. Я понял. О, прикольно. Здравствуйте. Байш на нарушенный. На то, в чем суть жалобы, что случилось? Здравствуйте, меня. Один просит, а другой обойти. Сейчас давайте я хотя бы пойму, что он хочет. И тогда уже будем разбираться, кто что делает. за арест. Так как он арестовал меня за то, что я находился, который находится в элитном районе. В элитном районе находится частный дом. Это не является... Это, ну, по сути, это является как бы частью дома, но это одновременно с этим является общественное место. Так, это общественное место. И что? Это больше не частная территория человека. Там не может регулировать, кто может ходить туда, кто нет. Может. Ну, то есть я как-то к вам на территории проникну. Да, да, да. На крыше у меня находишься. Все нормально, да, типа. Ну, а Типа, вы считаете ненормальным то, что меня рисуют за то, что я нахожусь на крыше элитного района, который является общественным местом? То, что вас за это арестовали, это вполне себе нормально. Причем не первый раз, и жизнь, видимо, ничему не учит. Если и... это частная территория, написано же. Хорошо, можете тогда передать Джибы человеку, который только что телепортировался? Извиняюсь, рядом? что перебил. Нет, зачем? Я завершаю эту жалобу, сейчас у этого сейчас игрока сейчас нет нарушений. Хорошо, завершай. Ждем еще раз. Я просто до старшей администрации достучаться не могу, а заняты жалобы. И у меня такой вопрос, могу ли я использовать эту админ-зону для разборки жалоб? Или только та верхняя? Верхняя, и это вполне себе подойдет. Если тебя не смущает э, шум стрельбы, который тут будет слышан. то пожалуйста. Все, спасибо огромное, больше не смею вас. Да, не за что. Нифига себе, как на него. Такой же модератор, как и я, кстати. Вот пока я находился на профессии модератора, он не подавал повторную жалобу, думая, что я ее приму. Не стоило мне взять профессию бандита, просто для виду немножечко пробежаться по городу. Он тут же ее подает, чтобы я не мог ее принять. А иначе у меня будет нарушение админа буза. Модератор не может разбирать жалобы в РП-профе. Просто словами не передать, насколько мерзко нахуй рядом с этим человеком находиться и принимать от него жалобу. А потом на этой жалобе же с ним как раз-таки вместе стоять. Особенно когда потом еще эта жалоба идет и на тебя. Добрый день. Опять арестовал его. А, в смысле? Ну, арест еще один какой-то был. А уже можно закрывать. Я бегал по мэрии. В смысле, а в чем, в чем тогда суть жалобы была? Да ладно уже ничего. Что такое? Что тебя не устраивает? Да ничего. Дикой жалоба? Декая жалоба? Декая ты? -то... Точнее ложная. Но тебя чем-то игрок не я видел с челами Мы, и... я кажется догнал блядь. я кажется догнал Тебя он чем-то не устроил ты его хочешь как можно не знаю усерднее засадить им джайл молодец я его не хочу как можно усерднее засадить джайл. я его хочу засадить и джайл за то что он нарушил они а просто накручивать ему каждое каждое нарушение просто но я тебе говорю, бездайне. то, что у него нету нарушений в этой ситуации. Ты сам приходишь, провоцируешь... Хорошо, на... если ты так считаешь, как я его провоцирую, не подскажешь? Ты приходишь, вынуждаешь подать 911, что кто-то вторгся на частную территорию. Полиция реагирует, и ты так садишься в мне сам в хозяин говорит. Я тебе больше скажу, вот он, хозяин, перед тобой. Может, ему не нравится это. Я знаю. Может, закрывать, ЖБ. Чтобы ты еще раз ее смысле, подал, я еще раз ее прямую, а буду тебе несколько ну, раз да. говорить. А тут нет нарушений. Да ничего страшного, я потерплю. Ненормальный человек какой-то, правда? Ну, то есть ты будешь терпеть вот ради того, чтобы просто его посадить одного в jail? Да не знаю, одного или нет, потом будет. Можешь закрывать jail. Слушай, ну это достаточно душно, не думаешь? Не, не думаю. Можешь закрывать jail, Ладно, Гер. Но ты подал жалобу сейчас просто так. Круто. Это не просто так жалобу было подано. Uh -huh. расскажешь. Просто понимаю то, что смысла от этой жалобы нет. Потому что ты в любом случае скажешь то, что он него надо рушить. 1.32 у тебя нарушено. 15 минут. Бана. Удачи. За это правило и. Человек уже не посадил двух человек Просто пиздец, блять Зачем ты сам приходишь туда четыре раза Садишься в тюрьму И потом удивляешься Чтобы вы правильно поняли Он несколько раз уже садится За то, что он нарушает Получается закон Который запрещает отторгаться на собственную территорию, ну, на чужую собственно. Он это исправно нарушает 4 раза, он улетает за это в тюрьму, и он подает дважды жалобу на одного и того же человека, чтобы его просто посадили в тюрьму, ну, забанили. В чем логика? Мозг нет. есть у человека, нет? Ну, видишь же то, что это собственная, вот, ча частная собственность. Зачем ты лезешь туда? Вот просто Зачем? Ты вот в тупую тут стоишь, мозолишь глаза, тебя просят нормально, ну тебя просили нормально уйти. Я просто не понимаю, в чем логика такого человека, чем он руководствуется, когда это делает. Он стоит, тусуется тут, мне не то чтобы это не нравится, это мой дом. Я просто, ну так, э, я, я так рассуждаю, это мой дом, я не хочу, чтобы тут тусовался кто-то другой. Ну вот там чел себе дом отстроил, грубо говоря, по РП. Купил себе дом, дальше там отстраивает территорию и так далее. Я же не иду к нему на крышу тусоваться, хотя могу это сделать. Типа, да, это общественное место. Общественное место это означает то, что там нельзя заниматься криминалом как таковым. Но это считается частной территорией, да, потому что вот, это твоя территория, ты заплатил за нее бабки, ты платишь ренту раз в какое-то время. В чем прикол-то? Что Че делаешь? Да, тут стою. Угу. А зачем? Ради... Ну, просто. Мне нельзя. Я дом просто свой покупал как частную территорию конкретно. Вот, я особо гостей не жду. Ну, поздравляю тебя. Вот, иди вон на свою территорию частную. Можешь. Нет, ты у меня на крыше мне указывать не будешь, куда мне идти и что мне делать. Давай, поэтому тогда, да, дружок, слезай и иди дальше своими делами занимайся. Да, нет, я как бы не хочу следать все а я ну имею полное право находиться на любой крыше хоть на полник ага, ага. расскажешь на тот... Тебе... Еще... не ну в принципе О, я сука. тебя попросил по-человечески твое дело отказать ну что поделать Ну окей, окей, удачи тебе. Полиция, помогите, пожалуйста. Человек вторгся на мою частную Чем? территорию и почему-то отказывается отсюда уходить. Я пытаюсь его попросить об этом, но ему а, как-то все влезьте, равно. С крыши и встаньте в ближайшие стене, иначе я буду вынужден применить табель на раз. Почему я должен сказать сейчас? Раз, съесть, два, съесть, три. 24. К стене ближайшей. За Заде... Не-не-не-не-не, к стене встал. Я сейчас ты. Опа стене. Держите его, держите. Он хотел убить госсотрудника, он ворвался на мою территорию. Держите его. К стене, встань. Раз. Встань, Ты не выживешь просто так. Стоишь, не двигаешься. Нападение на госсотрудника. Туда раз. его, блять. Спасибо вам огромное, спасли. Мы делаем самым умным образом. Мы просто вызываем полицию и ждем, пока она разберется с человеком. Зал туда, зал, зал туда. Так здравствуйте, на ну, у вас жалоба. Можете зайти в дискорд канал Бебраграда. Я там сижу с двумя людьми. Да и ты. А вас там нету. Нет, меня там нет. Можете тогда скинуть свой дискорд, не надо. Я не хочу а, в хорошо, дискорде. Сейчас. Что а, так? Сейчас я тебе думаю, человек. Ты неправильно выдал, э, ты точнее не выдал наказание человеку, хотя этот человек подал жалобу. Я сейчас посмотрел э, всю демонстрацию экрана. Там было нарушение. Крыша элитного района считается общественным местом. Так что человек не мог посадить его. Почему не мог? Ты сказал нет. Типа, тут нет нарушений, хотя там был фриарест. Почему? Алло, да, а почему? А вы тут? Почему? Что, что там не так было? Смотрите, вы приняли у него жалобу, правильно? На человека, который его зафриарестил. Правильно. На выс. Но вы сказали то, что там фри ареста нет, нету, правильно? Но да, там не было фре ареста. Смотрите, крыша элитных районов считается э э общественным местом. Это можно посмотреть в правило 1.16. Я прекрасно РТ. знаю, что это общественное место. Там э, общественное место это же правило, которое запрещает регулирует то, чем нельзя заниматься и чем можно в каких-то определенных местах. <ган> <ган> вот там оно и написано Я вот Это даже сейчас человек. открыл Это означает, что игровой персонаж должен соблюдать свою роль В общественных многолюдных местах Запрещает проводить криминальные действия При свидетелях в общественных многолюдных местах Правильно Этот человек Делал что-то противозаконное в общественном месте Противозаконно находиться и вторгаться на частную территорию э Еще раз говорю Крыша не считается частной территорией. Почему это? Потому что я только что спросил, можем позвать э, манди или вышестоящих э, нам админов? Мне просто очень скажут, интересно, об каким образом крыша не может считаться э, частной территорией, но человек, он может там находиться... Владелец, я имею в виду. Я это просто примерно так понимаю. Человек, который купил дом, который за него заплатил, он может находиться на этой крыше, делать там все, что угодно. Как я, например, площадочку сделал, чтобы там стоять, сидеть, что угодно делать. Да, владелец, он там может делать все, что угодно. Какие-то лица, которые являются друзьями владельца, они тоже туда могут залезть. Просто так стоять на крыше, смысла нету на рандомно. Я понимаю, еще дом не купленный. Я понимаю, дом не купленный, он ничейный, никто тебе ничего не скажет за то, что ты там лазишь. Максимум только полицейские, типа, а зачем по крыше лазить? Но когда к тебе целенаправленно человек после каждого раза, как его снимают, арестовывают полицейские, они на это реагируют абсолютно нормально. Они просят его слезть, он залазит еще раз, его сажают в тюрьму, он выходит из тюрьмы, он приходит еще раз, он опять садится в тюрьму, и он делает так вот по нескольку раз подряд. Может быть, это ненормально? Слушай, а на какой именно раз это было то, что я типа тусовался с полицейским, не подскажешь? Это было в самый первый раз, когда вы только-только пришли. Я вас всегда просил нормально уйти. В самый первый раз? Во-первых, мы... Стало... Ну, я что то не припоминаю вообще, что я с полицейским там разговаривал, и говорил, типа, давай тут тусить, или он мне говорил. Во-первых, что что ты, типа, нам говорил в том же доме то, что отстаиваешь Возможно, я пропустил за голос, типа... Слышно иногда нормально, но иногда тихий. Такие... Mm -hmm. Возможно, я это как-то пропустил мимо ушей. Пропустил, блядь, мимо ушей, да. Как не знать, типа, вот так я не слышал этого вообще. Давай. Угу. Давай. Давай. Слушай, а что ты еще пропустил за все эти разы, когда ты приходил ко мне домой? Мне вот очень интересно. Что ты еще, может быть, не дослушал? Ты же не просто так не ко мне конкретно приходишь на одну и ту же крышу, чем я тебе не устроил вообще в этой игре. Что я тебе сделал такого? И меня ничем. Я просто на крыше Я просто ищем. на одну и ту же крышу к одному и тому же человеку прихожу, несмотря на то, что меня за это арестовывают. И потом подаю жалобу, мол, почему это все-таки меня сажают в тюрьму. Это трактуется по-разному. Преследование. Деле, тут... Э, Преследование сейчас человека, а ты сейчас приходишь к с, э, нему э, домой и сидишь у него на крыше. Смотри, сейчас э, придется... Делюкс Админ, мы у него спросим. Да, Делюкс Админ прям показатель знания правил на самом деле, да, определенно. Да. Ты в курсе, что Смотри, ты, разбирая такие попросту. ситуации, должен мыслить не только отталкиваясь от тупо правил. Ну просто, грубо говоря, ну если пора скинуть мозгами, чел приходит на частную территорию, я за нее заплатил деньги. Да, это общественное место по правилам сервера. Там нельзя включаю... махать стволом, стрелять и грабить, убивать и так далее. Это будет нарушением кровь ДРП. Смотри, во-первых, включая правила одного микрофона, сейчас говорю я, а, Смотри, тут... Виталий, ай, такая ситуация. Этот человек стоял на крыше так, района, на, на его доме. Его э, посадили, он подал жалобу этот человек принял ответственность. и не нашел там никакого нарушения. Я вот думаю, по сути, это. Ты нарушаешь частную. Крыша элитийного района это общественное место. Но также это и собственность человека. Я вот не могу понять. За что его посадили? За вторжение в чужую собственность. Он вторгся на чужую территорию, его несколько раз просили уйти оттуда. Он не уходит, ждет до последнего, пока его посадит милиция за это. И приходит снова, после того, как его арест... разарестовывают. Ну, типа, это нормально, по-твоему? Ну, Но тут фри-арест, как по мне. Ну, вот. Даже этот человек... Это общее а, место. И... Да, это общее и... место, и никто, никто не спорит. Но также это частная моя территория, на которой я могу, ну регулировать кто может он может там находиться спокойно в смысле зачем мне на моем доме на крыше моего дома за за которой я как раз таки отвечаю какой-то чел рандомный может он убьет там кого-то может он еще что-то сделать может он там я вас... поставит маник не знаю ну что-то сделает такое за что потом отвечать мне потому что это мой дом ко мне придет ну, полиция. ничего не, в смысле, не сделал в смысле ничего не он пришел несколько Если раз ко мне после ареста манек, непонятно зачем стоит номер, э, Насколько я помню, то после того, как меня именно с оружием подходили Вы неправильно поняли, Гроф ДРП, вы его везде пихаете, сне. то что это общественное Правильно. место. Невозможно, я там ошибаюсь, но я после первой же просьбы, когда меня ставят лицом к сне, я становился и слезал. Да, когда это был, меня бы там да, попросил полицейский. Да, а потом что-то сделал. А потом я сранился лицом к сне, по просьбе полицейского. Дальше потом. Ты же не опять не залез делал. несколько вот, раз. Ну вот, даже... Виталий говорит то, что это фриорец Гроуф ты как считаешь? Это фриорец. Смотрите, тут mm -hmm. нет нарушений, как по мне, потому что правило 4.9 гласит о том, что у нас есть срок за проникновение на чужую собственность. Поэтому, исходя из данного, скажем так, правила 4.9, а не сроков ареста, человек правильно сделал то, что вызвал полицию, и когда полиция уже прибыла на место, она арестовала данного молодого человека. То есть я не вижу тут никаких нарушений. Просто я не понимаю, типа, да, это считается то, что Но вот, если, вы если вы не можете купить... решить, пишите Медузе и спрашивайте Он ответит где можно написать? Тебе уже Бест. ответил еще один модератор, кажется. То, что даже в сроках ареста предписано такое Но нарушение. таков? Нет нарушений, так как все правильно сделано. Он имеет полное право как и ограничить нахождение на крыше, так и в принципе разрешить там даже всем тусоваться. Если он не хочет видеть никого на крыше, значит это его право, это его собственность, это его земля. Представь, у тебя дом на окраине города, да, допустим, и к тебе приходит какой-то челик, чисто посидеть на крыше, что ты с ним сделаешь? Естественно, первом делом ты вызовешь полицию. Ну, естественно, сначала сам прогонишь, а потом уже вызовешь полицию. То есть я не вижу ну, тут никаких прямых согласен. нарушений. Что-то на адекватном. Тут вообще не вижу туда. нарушений никаких. Ну вот и все. тогда вопрос исчерпан. Но кстати, Ювенсил, uh, uh, если ты каждый раз приходил... Медуза uh, регулирует как-то здравый смысл, поток его. Ювенсил а вот у нас было, есть один кажется. из старших администраций, Манзи. Вот спросите у него, если вам... О, Манзи, он тут Вот он прямо да, перед да, вами. Он здесь. О, вот. А просто, когда начали разбирать, тебя не было. Давайте грув доступно. Да. В итоге к нашей жалобе подключился еще один, но уже наборный администратор, которому мне как раз таки пришлось объяснить все по новой. Все, что было, все, что произошло недавно на этой жалобе. В общем, все подробности. На это ушло у меня около 4 минут. Я это, конечно же, ускорю. И мы сразу же переходим к тому моменту, когда я уже объяснил это все. И как раз админ, который на меня разбирает жалобу, моментально переобулся. Говорит то, что вот, да я не хотел тебе сразу же выдавать срок, я не говорил то, что у тебя вот это вот, вот, это вот нарушено, у тебя тут я не говорил про нарушение. Мы просто сначала типа обсуждали эту ситуацию, но, ребят, перемотайте, может быть кому-то не нужно, вспомните, что он говорил в начале жалобы. Вот у тебя тут нарушение, ты тут неправильно сделал. Это общественное место, ты сделал хуйню, у тебя нарушено правило. Смотри, уточню одно. Я не утверждал то, что это... Не утверждал то, что это вот нарушение. Я как раз и позвал Виталию, чтобы утвердить, нарушение ли это. В смысле, ты вначале мне самому говорил, что это нарушение. Да, ну, смотри, я тебе говорю, а, это да. нарушение. А, но уедет. давайте мы удостоверимся в этом. Я позову Виталию или вышестоящего админа, чтобы он это подтвердил. Потому что я не уверен в этом. Манзи, ты как считаешь? Это общественное место все-таки или человек, по сути... Он, наверное, спрашивает в беседе, потому что случай странноватый. А Молодец. может быть у каких-то других админов. Смотрите, короче, ситуация у нас, конечно, странная очень. Довольно. Ну, вот э, я расскажу, как бы я сделал в этой, допустим, ситуации. Я не совсем согласен то, что, типа, то, что могут люди выгонять с крыши своей, ну, как бы это общественное место, ну, ладно, человек, если там прошел, да, но если он там намеренно стоит и специально провоцирует э, какого-либо человека на какую-то ответную реакцию, то хорошо, человек, типа, берет, пишет, ну, типа, сделает вот, вызов в полицию. Полиция приходит допустим, выписывает ему штраф или объясняет, то, что ты туда не приходи лучше. Ну, типа, не надо. Если он это еще раз повторно делает, тогда уже и арестовывают. Типа, я сейчас пообщался с топ-администратором ППМ по поводу этого. Честно, он сам не знает, но он сказал, что вот это, то, что я сейчас вам говорю, это самое сейчас практически актуальное, что я могу вам предложить. Смотри, там такая да, ситуация. Конечно. Я пролетал над тем местом пару раз, когда проверял на нарушение на билдинг в принципе и получилось так то что первый раз прогоняли потом второй раз прогоняли ему как делали как устное так уже грубо говоря и полицейские замечания поэтому тут нарушение с его стороны его уже не первый раз об этом предупреждали вообще я думаю тут провокация потому что очень странно типа его арестует он снова приходит его еще раз арестует он еще раз приходит также он говорил мне то, что вот одного человека забанило, он пришел туда еще раз. Раз, да. <смех> Блять, что за ник? А давайте почекаем тогда, сколько провокации. раз его арестят. В итоге, как вы могли уже услышать, админы поняли, что он просто-напросто провоцировал челиков на нарушение, вот тем самым правила якобы фри-ареста. Фри и улетают сразу же в бан. Ну вот, потому что он либо пиздит умело администратору, либо просто его забалтывает, что в принципе одно и то же. Но вот просто мерзкий выбледок, вот по-другому я сказать не могу. Вот в первом раз тебя попросили нормально но не мешай ты. зачем ты это... нет я хочу это делать я буду тебе мешать я буду тебя заебывать чтобы потом если что подать на тебя жалобу ублюдок блять просто но сказали ему уже отхуесосили его обиделся ничего сказать в ответ не смог просто схавал тонну говна которая ему еще выстрелил на голову сделал из нее шапочку съебался пришел снова начал мешать мешает Получил пиздюлей по игре, посадили его в тюрьму, вышел из тюрьмы и начал по новой это делать, только начал потом уже с собой челиков забирать, которые улетают в бан за якобы нарушение правил. Есть, короче, в GTA V такой персонаж интересный, называется «Бессильная злоба». Так вот, это словосочетание, мне кажется, идеально описывает подобный род долбоебов в моде. Я, ну, просто, правда, я не понимаю, откуда столько вот... На что озлоблены челики, которые... На что они обижены и кем они обижены были ранее, что... Им просто вот в кайф заебывать людей, ломая им игровой процесс и мешаем тупо играть. За все время, как я снимаю на Боброграде ролики, у меня сформировалось такое, возможно, ошибочное, а может и нет мнение, что вот эти все видосики типа админ будни, проверки админов, снял было, наказал школьника и так далее, но они не прошли зря. Я очень надеюсь, что ролики дали хоть какой-то импакт в сферу администрирования, из-за чего может быть админ состав как-то стал более Плоченнее, нету каких-то особых жестких конфликтов, за которых уходят прям люди по несколько пачек за раз. Вы просто вспомните 22-й год. Люди тогда только начали заходить на сервак, сколько вот этих админ проверок у меня было снято. Комьюнити только формировалось и приходили как и нормальные адекватные люди, которые до сих пор с нами, так и опизденевшие просто до безумства люди, которые нарушали массово правила. Да, они там покупали донаты и прочее, но они обузили этим, блять, донатом так, чтобы Страдали другие игроки И они успешно улетали с сервака Сегодняшний герой нашего ролика Не был каким-то злостным абузером Админки за миллиард рублей На драк сервере Но он и без того был блядь, достаточно неприятно На протяжении всего ролика я даже пересматривая на стадии монтажа, просто плююсь, блять, буквально уже на свой новый стол. В общем, нарушитель сегодня получил бан. Получил, как это говорится на моих превьюшках, по заслугам. Если вам понравился данный видеоряд, над которым я, естественно, старался, то вы можете его оценить либо лайком, либо подпиской. Да, я не часто об этом говорю, а сегодня вот имею право. Если вам понравился сервак, то вы можете на него зайти по айпишнику в описании. Это наш проект Вебраград, и скоро мы здесь дропнем одно интересное обновление, которое мы уже немножечко затизерили в группе ВК. До новой встречи!